Это мои любимые тексты, они у меня на столе. Я каждый день читаю их, когда мне трудно, когда, когда мне кажется, что я опять перед какими-то гигантскими проблемами. Все заботы возложи на него, ибо он печется о вас. Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит. Утром, когда мне особенно трудно, и начинается что-то такое от решения, которое может что-то очень важное зависеть, я говорю «все». Я ухожу от этого решения, передаю тебе. Как решишь, так и будешь. И я честно верю в это. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. У нас была, когда мы создавали первый наш, там был такой старый замок, и мы создавали первый наш маленький санаторий, еще этого всего здесь не было. И у нас была маленькая машина, первая Денег тоже особо не было. Volkswagen маленький такой. И девочки пошли с этим Вольксвагеном покупать хлеб. И пришли без него. Мы украли. Единственная наша машина. Но еще мой, моя, еще новая машина была. Потом она стала грузовиком. Пошли, куртки оставили, вышли с хлебом. Ни курток, ни машины. И тогда звонят. Мама звонит мне. «Что мы теперь делаем?» «А что мы делать будем?» Дали, взяли и родители. А потом мои адвокаты... Мне было всего лишь 23, когда я вошла в очень серьезную систему адвокатуры, где были сильные еврейские адвокаты и очень сильная система. Выжить там и стать умной было... Действительно надо иметь что-то. Но они меня взяли потом за самую любимую ученицу. Я многому научилась. И вошла уже в 35 лет, я была в десятке первых. И у меня было уже имя, действительно имя. Так что даже сейчас, когда я с некоторыми того времени, даже новыми говорю, они помнят мое имя с того времени. И говорят, а вы это? И вот эти адвокаты, которые помогали нам деньгами создавать этот первый санаторий и поверили в то, что я сказала, то, что со мной случилось, то, что логика и разум сказал, что это надо людям дать, что это надо мне выучить все, поднять, и что это будет больше, чем все. И они спонсорировали это. Они подошли ко мне и сказали, тебе же машину украли, что это такое. А я говорю, ну и что? Следили все, и прокуроры, и все, все следили. О, все знали у нас, украли машину. Как будто это сенсация века была. Знаете, что они сказали? У тебя даже рука не дрогнула и глаз не дрогнула. Наверное, ты нашла что-то такое, что очень весомое. посажи на Господа заботу, и Он поддержит тебя. Скоро у нас была машинка, и сейчас видите целый двор. Как Бог побуждает ген, как это делает мудрость. Это специфическая энергия, которая пробуждает ДНК. Это ожерелье, кусочек ДНК. К активному действию. Но это должно быть и умеренно, и достаточно. Слишком много энергии, гель разрушает, погибает. Слишком мало, прекращает работу, приостанавливается. Все, что разрушено, нуждается в силе энергии для восстановления. Но мы же не электрическая подушка, что нас можно включить в розетку. Мы не радио, мы не... Я не знаю. Мы люди, у нас гены, сотни тысяч квадриллионов. Кто знает, кто может дать умеренную энергию, ту, которая действительно нужна. Но просто наивно говорить, что этого нет. И утверждают, что время изменит и почини все. Это... Теория – основа. А теперь подумаем просто логически. Мы можем ждать миллионы лет. Время только разрушает. Вас не разрушает время? Тогда бы мы же не старели, если это было бы правильно. Почему мы стареем? Секрет истины о от творце, и Отворения в том, что нужна реальная сила для восстановления, реальные знания, реальная мудрость, исцеление. Это только работа Бога, любви. Он гарантирует нам энергию и исцеляющую силу. Люди хотят обожествить потерю. Дай кусочек того и того, либо вещество, и наделить их исцеляющей силой. Это неправда. Этим самым закрывая путь к видению истинного источника исцеления и жизни. Механизмы восстановления – это очень хорошая книга. «ДНК – Repair Mechanism and Biological Implications». Биологические воздействия на клетки. Джек Славал и Мариэль Ламбер. Они говорят уже о том, как восстановить гены и что их можно восстановить. Когда ученые говорят, что их можно восстановить, это не значит, что это всегда 100% со всеми случается. Это значит, есть возможность Поймите разницу. Не впадайте в фанатизм. Поймите разницу, что и от нас зависит тоже. Современные ученые знали, что клетка включается в восстановительный регенерирующий механизм ДНК. Это знают сейчас ученые. Проблема ученых в том, что они утверждают, что клетки восстанавливаются сами по себе. А что они имеют знания, и они имеют разум, и что? В этом недостаток этой концепции. Если ген разрушен, сможет он восстановиться сам по себе. Для восстановления любого механизма необходима энергия, знание, где чинить и как чинить. У Джона Форда большая машинная индустрия. Какой-то конденсатор там большой разрушился. Надо было найти, надо было починить. Столько инженеров приходили, столько ученых. Один все больше и больше требовал денег. Но он жмот. Нет, ничего не помогало. Пришел маленький горбатый еврейский ученый и сказал, я могу починить 10 тысяч долларов. Сколько это возьмет времени? Ну, два или четыре часа. Форт говорит, за это время я вам десять тысяч долларов не дам. Знаете, что этот мудрый человек сказал? Вы даёте мне деньги не за время, а за то, что я знаю, что и где. Если мы знаем, что делать и где делать, тогда мы решаем проблему. Если мы этого не знаем, тогда и нечего обещать. Мы ничего не можем делать. Для восстановления любого механизма необходима энергия и знание, где чинить, как чинить. Мы можем даже найти, где чинить. Когда я изучала сборники, начала изучать новую науку и перешла с одной и с другой, в другое в Татартуском университете, начала все эти сборники считать, я поняла одно. Современная медицина никого вылечить не может. Дать хороший эпигенез, показать, какое заболевание, как оно протекает. Да. Все. На никакой надежды. И я тогда подумала, что куда же не надо, как мне надо учиться, как, как помочь людям, как действительно им помочь, как чинить. Восстановление это процесс, который руководит мудрость любви. И туда входит и знание, и сила. Если мудрости нет, делать нечего. Это очень хорошая книга, специфическое восстановление гена. Вот это, что я вам сегодня говорю, это началось в девяносто втором, девяносто третьем. Первое было специфическое восстановление гена Вильяма Бора. Эта книга написана Международным институтом по борьбе с раковыми заболеваниями. В этой работе и о описанных исследованиях интересно изложена концепция об исправлении и восстановлении ДНК. Но здесь только рассуждение. Например, у обследуемого повреждено 100 генов, скажем так, примерно, по причине стресса или радиации. Результат исследования удивил всех ученых, занимающихся вопросами исправления и восстановления. Количество восстановлений исправлений при одних и тех же повреждениях у всех индивидуумов различное. Абсолютно различное. Поэтому, когда у меня спрашивают, какой у вас процент, я отвечаю, зависит от структуры головного мозга. <свят> Они у меня спрашивают, что это такое. Это вот это. Ученые определили, что этот процесс не автоматический. Они ожидали, что у всех трех обследуемых будут аналогичные результаты, но это казалось не так. Мы настолько сложны. Поэтому анализ назва назвали... Специфическое восстановление гена. Специфическое. Поэтому мы делаем очень индивидуальную программу. И я говорю, что когда вы приходите к нам, это значит электрический ток все время проходит головной мозг. Все время ищешь и думаешь, и анализируешь, и смотришь, и думаешь, как и как и куда и почему. Каждый мог по-своему. Это означает, что не все гены автоматически исправляются. Это индивидуальный, зависящийся от множества факторов. Человек настолько индивидуален. У одних восстанавливаются одни, у других совершенно другие гены. Восстановление и исправление являются настолько индивидуальным процессом. Во всех клетках тела, как и в головном мозге, есть весь комплект, как я уже говорила. Долго существовало мнение медиков, что поврежденные клетки головного мозга они никогда не восстанавливаются. Даже 10-15 лет назад еще говорили так. Но это мнение сейчас отвергнуто. Поскольку ученые установили, что клетки и головного мозга, они же такие же нейронные, они же такие структурные, как все остальное, они тоже могут восстановиться. Поэтому я читала работу о шизофрении, как ее вылечить. Все можно вылечить. Есть много статей и исследовательских работ вот здесь это поврежденный инсультом пациент, которые говорят о возможности восстановления клеток головного мозга. Почему я вам это говорю? У вас беда, вы идете к врачу, и вам выдают сигнал, все, ничего нельзя сделать. Это неправда. Если вы получили инсульт и по стал паралич, что обычно так и есть тогда восстановление должно произойти в течение шести месяцев должно но не всегда это так поэтому врачи говорят если в течение шести месяцев ваш организм не начал делать как бы убирать повреждения значит все больше ничего не будет а течь спадает тогда могут начать восстановительные парализованные части восстанавливаться когда стягивание головного мозга закончится в течение 6 месяцев, у вас ничего не изменилось, врач скажет вам все. На сегодняшний день, сейчас, эта область исследований стала настолько противоречивой. Одни говорят, возможно, другие говорят, невозможно. Все разное. И оттуда найти среднее надо, надо просто понять. На сегодняшний день это действительно очень сложно. Клетка головного мозга может восстановиться? Может. Но вслушайтесь, это не то же самое, что и утверждение, что она восстановится. Слышите правильно. Она может. Значит, это ваша возможность? Найдите ее.